всем добрый вечер я надежда новосельская сегодня в эфире и сегодня у меня будет подарок для всех моих дорогих любимых мною подписчиков клиентов друзей все кто меня слушает сегодня у меня маленький праздник сегодня мне 59 плюс и я с гордостью сообщаю что я себя хорошо чувствую. Сейчас я транслирую это этот эфир из красивого ресторана Гранада. Он этот ресторан в самой моей любимой Фургаде, это Египет. Потому что он находится на высоте, над уровнем моря. Хорошо видны, особенно днем. Сейчас уже вечереет. Можно думать, мечтать. Я тут пишу статьи, создаю какие-то новые публикации. Мне здесь нравится быть. И вот сегодня... Когда мне 59+, плюс, первое, я хочу от чистого сердца, от души поблагодарить всех, кто меня помнит, кто меня поздравили, и я знаю, что еще поздравят. Многие пишут в личку, за всех в месседжерах. И, и каждый год я заметила, что чем старше становлюсь, тем больше поздравлений. Не знаю, чем это объяснить, я еще подумаю над этим. Может быть, подбросите идею. С одной стороны, это радует и вдохновляет, дает силы. А с другой стороны, это дает больше ответственности за то, что я делаю. И сегодня у нас, друзья, практика. Она на самом деле очень сильная, эта практика. Я просила написать вас всем желаний в настоящем времени. Вижу, слышу, ощущаю. Ну, например, я хочу там, например, там знаю, машину. Ваша задача написать, вот как будто это вы уже ее имеете. Цвет какой, название, вот как она, какого цвета внутри, снаружи, коробка передач, огоньки, как пахнет, сели в машину, открыли документы, документы на вас. Потому что все подсознание фиксирует. Или, например, вы хотите бизнес увеличить, свои доходы, да? вам нужно написать обязательно цифру для левого полушария, а для правого полушария обозначить для чего. Вот для чего. И расписать, например, там 10 тысяч долларов ваш желаемый доход. Напишите с правой стороны вот перечень, что вы сделаете, какие удовольствия в материальном мире вы получите кому вы что-то подарите после того как себя порадуете и так далее следующее желание может быть например там связано с вашим обучением где-то на каком-то крутом тренинге вы мечтаете да? сколько нужно денег для этого тренинга вы уже знаете сколько они стоят, до да? хорошие толковые тренинги коучинги и так далее напишите сумму напишите опять же как вы там уже находитесь какие люди там рядом с вами да и вот чем детальнее вы опишете свое желание, как будто вы это уже имеете, это квантовая психология. С другой стороны, это работа мозга, сознания и бессознательного. Я как психофизиолог скажу вам, что это научные доказательства, и они работают. Прямо сейчас вы послушаете технику и сделаете это, самостоятельно, если у вас не готовы эти семь сформулированных запросов. Потому что желания или запросы, как угодно называйте, это то, что мозг продуцирует. Если когда-то, однажды, вы четко сформулировали запрос, дальше поставили цели, двигаетесь, не сидите на попе ровно, а что-то делаете, ну, вот я по себе скажу. Мне же только 59 плюс, один, понимаете? И я не успеваю фиксировать реализацию своих желаний, потому что они у меня записаны, и плюс, конечно, я что-то делаю. Так вот, когда вы все семь... Почему семь? Потому что мозг удерживает 7 плюс-минус 2 единицы Миллера. Кто, кому интересно, погуглите, что это значит. Так вот, семь четко сформулированных запросов не поленитесь неважно чем вы занимаетесь какой у вас вид деятельности не поленитесь сделайте это и когда вы выпишете себе на листке бумаги четко сформулированные запросы в настоящем времени как будто вы это имеете слышите запах ощущаете как вы сидите или лежите или как вы прыгаете или как вы ходите в общем детально опишите ну вот пример Помните, как вы сегодня утром чистили зубы? Как вы брали тюбик, выдаливали на, на зубную щетку? Как вы открывали рот? Вот поняли, да? Вот так детально вы должны расписать все семь своих желаний. Есть. Спасибо за смайлики за поддержку, друзья мои дорогие. Благодарю вас. Итак. Когда вы написали, все семь желаний. Посидеть надо так, это, ну, с полчаса, а может, кому-то и час. Потому что нужно добросовестно сделать. Наши мозги, наши нейронные сети нам нужны для дела, а не для того, чтобы мы там просто занимались всякой фигней. То есть думали, думали не о том, там притягивали всякую непонятку. Наша задача сформулировать так, чтобы Бог, Вселенная нам это дали. Итак... Когда вы семь четких сформулированных запросов в настоящем времени сформулировали, не поленитесь, это для вас. Затем на каждый отдельно сформулированный запрос, расписанное желание в деталях, это субмодальные характеристики, это работа мозга. Чем больше пикселей вы покажете вашему э, желанию, тем больше вашему бессознательному будет легче вам искать возможности реализации спасибо большое за поддержку константин алексей эмма и другие ребята которые подтягиваются в этот эфир итак вы расписали 7 четко сформулированных желаний дальше очень внимательно слушайте напротив каждого желания у вас должен быть значок иконочка ну например если вы видите значок Кока-Кола, то у вас уже вызывает это во рту слюнка, слюнки бегут, да? Потому что вы знаете, что за этим значочком есть напиток, который вы уже знаете, что он обозначает. У вас уже картинка вскрыв, открывается. Если вы видите там Мерседес-значок, вы уже знаете, с чем связано это. Также вы упокойте, упакуйте каждую свою каждое свое желание в определенную картинку придумайте или это будет кинестетическое какое-то или это визуальное как вам удобнее или это аудиальный акт так называемый якорь напоминалочка рефлекторная дуга замкнется на грамотном сформулировании ваших запросов есть и тогда когда у вас будет всем формулированных запросов напротив каждого будет стоять значок ваш значок у кого-то будет там не знаю пирамидка цветочек у кого-то будет там не знаю кораблик вот как у меня вот тут сейчас стоит вид из, из ресторанчика прямо на воду да? у кого-то еще будет какой-то знак это ваши будут знаки вашего бессознателя После того, как вы выставили напротив каждого своего же сформулированного желания эти значочки, эти иконки на рабочем столе у вас уже есть, выстроили вы. Теперь вокруг своей головы, спасибо большое вам за ваши смайлики, за вашу поддержку, вокруг головы выстраиваете в равномерном, спереди, сзади, сбоку, вот эти иконочки. И теперь поехали, начинается самое интересное. Закрываете глаза, отключаетесь от всех источников, которые вас отвлекают. И поддерживая себя, под, под, под, как бы подкачивая себя, раскачивая себя, вокруг своей головы раскачиваете эти иконки. И скорость наращиваете. Наращиваете, наращиваете, быстрее, быстрее, быстрее, слева направо. А кто левша, там наоборот. Раскачиваете, раскачиваете, раскачиваете, раскачиваете, раскачиваете. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, взрыв. И вот этот взрыв ушел вверх. Все. Ваши желания, ваши запросы отправлены по назначению. Теперь вам остается прописать четкий план, согласно вашей цели. Например, у вас цель там, найти любимого человека. Ну, для вас это самое актуальное. Или для вас цель поднять свой бизнес. Или начать свой бизнес. Четко прописывайте цель. Желательно идете ко мне на личную консультацию. В честь дня своего рождения 59 плюс 1 я вам вас проконсультирую, ну, скажем, за 30 долларов. Хватит. Мне будет приятно, что я вам сделаю подарок в свой день рождения. Мы прописываем на стратегической сессии вашу цель. Вы запускаете вот эту картинку, чего вы хотите, и параллельно эти желания, которые вы сейчас расписали, мелкие, крупные, неважно, они сбываются в 10, в 100 раз быстрее, чем вы будете долго тянуть и ожидать, что жизнь начнется завтра. Итак, техника 7 запросов во Вселенную. Вам всем понятно, как делать? Вы теперь знаете, что вы можете больше, чем я, потому что многие из вас моложе меня, ресурснее меня. И вы также можете путешествовать по миру, больше зарабатывать, ощущать свою уверенность и радость. Многие из вас и так себя хорошо чувствуют, просто слушают меня из уважения, что-то новое познать. А многим я точно знаю. Ох, как надо себя взять в руки, за барки и вперед. А сегодня... Двенадцатый день с Нового года. 12 дней ровно – это суперские дни силы. Дальше у каждого из нас есть день рождения. И с каждого дня рождения также 12 дней – это суперские дни с дни силы для начинания каких-то серьезных дел или для завершения. И в этот момент главное сделать не засидеться, не заглядеться в телевизор, в тарелки. И эти силы, которые над нами висят, просто ждут, чтобы мы туда запустили свои намерения, мысли, действия, планы, цели, помогают нам достигать быстрее. Поэтому я желаю вам, чтобы вы этот 12-й день от дня рождения, от, дня, от Нового года использовали, кто еще не использовал. Прописали Четко свои желания, сделали их, эту технику, через эту технику для себя любимого. Не откладывайте на завтра. Многие из вас послушают и дальше побегут делать то, что обычно привыкли делать. Поэтому сделайте, пожалуйста, ради моего сегодняшнего дня рождения. Для вас. Потому что у меня сегодня огромная сила. У меня 12 дней после Нового года. Я козерог. И у меня начало новой силы ново, к новым 12 дням. Представляете? Поэтому воспользуйтесь, пожалуйста, этим посылом. Я предаю вам из Красного моря, из тепла, в этом красивом ресторанчике «Гранада». С днем рождения меня. И с любовью к вам, Надежда Новосельская, психолог, психофизиолог, психотерапевт, лайв-коуч, техника, 7 запросов во Вселенную. Всех вам благ. Сделайте, пожалуйста. И напишите о том, что вы сделали. Сделайте отчет себе. Ну, через соцсети, в комментариях. Напишите «Сделала». И тогда у вас еще больше будет вариантов реализации этих запросов. Пока-пока. А я праздную соком и с морепродуктами свой день рождения благодарю вас дорогие друзья